Мы стоматологическая клиника Smile Gallery. С 2015 года мы воплощаем мечты наших пациентов о здоровой и безупречно красивой улыбке. Мы кардинально изменили качество жизни, подарили здоровье, уверенность в себе и легкость в общении тысячам людей. День за днем мы делаем все возможное, чтобы внедрить новейшие инновационные технологии в свою ежедневную практику, для того, чтобы лечение зубов было максимально комфортным и эффективным. Главный принцип Smile Gallery – индивидуальный подход к каждому пациенту. Мы создали особую атмосферу доверия между врачом и пациентом, результатом чего является сердечная благодарность, доверие, а также безупречные улыбки наших пациентов. Врачи Smile Gallery – это слаженная команда профессионалов. У нас за плечами многолетняя успешная практика, регулярное участие в международных стоматологических семинарах и конференциях, а также обучение в Италии, Германии, Швейцарии, Швеции и Корее. Врачи-новаторы, исследователи, авторы современных методик стоматологии – все это специалисты Smile Gallery. Зуботехническая лаборатория премиум-класса, инновационные технологии, современное оборудование и ведущие стоматологи позволяют оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь в самые короткие сроки. Для лечения зубов, а также для протезирования в своей ежедневной практике врачи Smile Gallery применяют дентальный микроскоп. Для улучшения диагностики заболеваний полости рта пациентов мы применяем 3D конусно-лучевую компьютерную томографию. Среди наших отличий от конкурентов разработка линейки домашнего отбеливания для зубов White Secret, удаление зубов звуковой методикой, виртуальное планирование будущей улыбки дентальная фотография, комфортная процедура спа-отбеливания, имплантация без разрезов, микрохирургия, виниры без препарирования и прочие инновации. Мы точно знаем, что процесс лечения зубов обязан быть безболезненным, комфортным и легким. Позвольте себе роскошь улыбаться каждому новому дню вместе с «Майл gallery